Здравствуйте! В данном видео мы поговорим, как сохранить свою красоту и здоровье на долгие годы. Нас окружает большое количество товаров в повседневной жизни, про которые мы практически ничего не знаем. Если для вас такие слова, как качество, безопасность и здоровье не пустой звук, то следующие несколько минут будут для вас очень интересны и полезны. Меня зовут Андрей Бутин. Я являюсь независимым партнером немецкой компании Alar.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 В линейке компании насчитывается более 800 набиваний различных продуктов. Безопасных продуктов. Это два основных направления. Это сфера здоровья и сфера красоты. Почему мы говорим о безопасных продуктах? Давайте я задам вам один вопрос. Как вы обычно выбираете подобные товары? По качеству или по цене? Скорее всего, хотелось бы выбирать по качеству. Но когда мы приходим в магазин, мы стараемся взять то, что подешевле. Это так происходит, потому что мы привыкли, потому что телевизор диктует нам, что покупать, потому что так покупали наши родители. Но если посмотрим на другие товары, более дорогостоящие, например, ваш сотовый телефон, ваш автомобиль, либо ваша квартира, скорее всего, при покупке этих вещей вы относились совсем по-другому, вы советовались. Вы обращались к экспертам, вы изучали, вы сравнивали, вы читали отзывы в интернете. Ну Сложно себе представить, что при покупке крема для бритья или зубной пасты вы бы проделывали те же самые вещи. Конечно же нет. Но если подумать, эти продукты окружают нас каждый день, окружают нашу семью, окружают ваших близких, окружают наших детей. И влияние этих продуктов на нашу с вами красоту и здоровье, намного больше, чем какие-то либо дорастущие вещи, которые мы уделяем намного больше внимания. Что такое безопасный продукт? Давайте поговорим о том, что же все-таки такое безопасный продукт. Есть четыре основных критерия. Первое – это качество, подтвержденное сертификатами. Второе – это безвредные, а желательное натуральные лечебные свойства. Потому что в розницу, откровенно говоря, продаются товары вредные. Третье. Это надежный производитель. И четвертое. Это самое главное. Это возможность исключить подделки. Потому что если мы не исключили подделки, тогда все, что мы покупаем, качество, хороший состав, надежный производитель, это просто уже не имеет никакого значения. Вот возьмем пример. Если мы покупаем дорогой аромат. Ну, возьмем, например, Шанель в крупной розничной сети. И это оказался поддельный аромат. Так что в серии регалии, все почести, самого бренда и качество продукта, это уже вообще не имеет какого значения. Теперь давайте посмотрим, почему продукты компании LR отвечают слово безопасный продукт. Качество подтверждено сертификатами. Конечно, это же украинская сертификация. В ЛР также есть очень много сертификатов качества. Вот, например, возьмем, ЛР является членом ассоциации ВКЕ. Членство в этой ассоциации предоставляется только тем косметическим компаниям, чья продукция и репутация удовлетворяет определенные условия в течение многих долгих лет. LR, кстати, является единственным представителем ком компании прямых продаж на территории Украины и страны СНГ, которые входят в эту ассоциацию. Ниже вы можете посмотреть бренды, которые, скорее всего, вы знакомы. И это далеко не дешевые бренды. Это Chanel, Dior, Lancome. LR, и LR наряду с этими брендами входят в эту ассоциацию. Но продукт значительно доступней. Следующее. У нас помимо косметики, есть большой Ассортимент лечебных продукции на основе натурального растения алоэ вера. И конечно встает вопрос. Качество сырья. У нас есть сертификат ИАСК, который вы видите посередине. ИАСК это международный научный комитет по алоям, Который объединяет ведущих ученых и крупных производителей продукции на основе алоэ. Чтобы контролировать качество продукции. Более 50 продуктов компании ЛР имеет сертификаты ИАСК. И третье, это институт Фрезениус. Это ведущий европейский сертификационный центр качества. Также находится в Германии. Только вдумайтесь, за свои 166 лет существования данного института он всего лишь выдал 180 аккредитаций. И поэтому, пользуясь этой продукцией, вы можете быть уверенно спокойны что это качественный продукт. Второе. Безвредный натуральный состав. Производители стремятся удешевить товар, чтобы конкурировать. Но делается за счет снижения качества товара. Конечно, не за счет их кошелька. Товары не несут. Такие товары не несут пользы, а зачастую наносят только вред при длительном использовании. Валер, все товары безопасны. И до 98% натуральных компонентов в составе. Мне к вам вопрос. Вы читаете состав тех продуктов, которые вы используете? Которые покупаете в магазине? Скорее всего нет. Но даже если читаете, смотрите, то не всегда знаете, как правильно использовать тот или иной продукт. Я вам дам один небольшой полезный совет. Любой состав делится по одному принципу, от большего к меньшему. То есть первым пунктом всегда будет идти то, чего в составе больше, и в конце то, чего меньше. И это касается и сферы красоты и здоровья. Например, зубная паста, шампуни, также продукты питания. Например, пельмени, где вам вначале вам надо искать мясо, говядину, э, говядину или свинину, и в конце соль, перец. Если вот возьмем зубную пасту, любую, которая продается в магазине, которая стоит у вас в ванной. Можете взять прямо сейчас. Первым пунктом в составе у вас будет вода, потому что вода это дешевый компонент. И Конечно, она не несет ни какое-то там лечебного свойства. Если мы берем и смотрим состав дальше зубной пасты, то дальше идут разные пенообразующие вещества, абразивные вещества, очень много химических элементов. И в конце может быть экстраты полезных растений, а может даже их и не будет. Если мы берем продукты компании ЛР, конкретно, возьмем например конкретно зубную пасту, то там первым пунктом будет идти алоэ барбаденс гель, потому что его 43% в составе и вы получите именно тот эффект, лечебный эффект, именно то качество и безопасность, за которую вы отдаете свои кровные деньги. Безвредный и натуральный состав. Приведем простой пример. Безвредный натуральный состав часто используется в магазине, в магазинных брендах. Если мы берем декоративную косметику, там красители, красители синтетические, ВЛР это минеральные, созащитные фильтры, там химические, ВЛР минеральные, консерванты, парабены и другие, а ВЛР это натуральные консерванты. Потому что все равно в современной продукции, ну никуда без красителей, без консервантов, ухаживающие компоненты обычно минеральные масла. ВЛР это натуральные масла. Вы будете использовать эту продукцию всю жизнь. И влияние огромное. Либо товары, которые вы на себя наносите каждый день, помогают вам сохранить свою красоту и здоровье на долгие годы. Либо ее сокращают. Надежный производитель. Давайте поговорим о надежном производителе. ЛР производит продукцию на собственном заводе в Германии, город АЛЕН. Что такое сделано в Германии? Я думаю, что вы знаете, что это одна из лучших медицин, одни из лучших автомобилей, строительное оборудование, бытовая техника и одно из стабильная экономика в мире и много-многое другое. Можно еще долго этого продолжать. И несмотря на все, на все это, LR наряду с многими лучшими немецкими брендами входит в топ, в элиту. Вот справа представлен рейтинг топ 500 маркетинговых компаний Европы. На первом месте вы, наверное, знаете такую компанию как Bosch. И на десятом мы видим Procter Gamble. И на одиннадцатом из 500 занимает компания LR. Исключить возможность подделки. Вот Какая классическая форма развития торговли выглядит так? Вы как покупатель идете сами в магазин, движущий вас рекламой, и покупаете эти товары, которые вам пред... говорит реклама. Между вами и производителем находятся розничные посредники, оптовые посредники. Может даже не один или даже не два. Реклама все это делает, стоимость товара дороже. Все это снижает качество товара. И самое главное, что не исключено могут появиться откровенные подделки. И ключевая мысль здесь, что здесь товар продается не за счет качества, а за счет ежедневной рекламы. Все равно люди будут его покупать, потому что они его знают. И они не особенно заботятся, насколько он качественный и безопасный. Есть другая схема продвижения товара, через которую вы, как покупатель, Покупайте продукт напрямую от завода-производителя компании LR. И ключевая мысль здесь такая, что продукт продается за счет высокого качества. Потому что единственный канал реализации продукции компании ЛР это так называемое сарафанное радио. Это от человека к человеку. Компания не использует дорогостоящую медийную рекламу, не использует телевидение, радио. Вы не увидите никаких то там больших бан баннерных счетов. Только напрямую, от человека к человеку. И только за счет этого исключается возможность подделки. А это то, что нам и нужно. Вот возьмем реальный пример. Пример реальной выгоды покупки напрямую от производителя. Справа вы можете видеть дорогостоящие известные бренды. Вам знакомы такие бренды? Конечно, не все могут себе позволить себе такие продукты такого качества. А слева вы можете видеть цены, которые представлены компанией ВЛР. При этом качество и безопасность намного выше, чем у тех продуктов, которые справа. Но цены, которые указаны в ВЛР, это еще без регистрации, потому что при регистрации в компании вы еще имеете дополнительную скидку в 28%. Что вы делаете для своего здоровья? Вот такой вот, вот вопрос. Еще один вопрос. Что вы делаете для своего здоровья? Есть такая китайская мудрость. Начинать лечиться нужно не за три дня до смерти, а за три года до начала болезни. То есть заниматься профилактикой. А это делают очень-очень мало людей. Если мы спросим всех ваших знакомых и вас, Хотите ли вы быть здоровыми? Конечно, все на 100% скажут, да, что да, мы хотим быть здоровыми. Но если мы посмотрим на то, что люди не говорят, а делают, то люди разделиваются на следующим образом. Большая часть людей, это 95%, это люди, которые хотят лечиться, а не быть здоровыми. Потому что они живут по принципу, заболел, пошел к врачу, купил таблеток, выздоровел, заболел. То есть, Врач таблетки вызрел заболел. И так далее, и так по кругу. То есть они начинают задуматься о своем здоровье только когда заболеют. А всего лишь небольшая, 5% людей, они действительно хотят быть здоровыми. Они задумаются о здоровье тогда, когда они еще здоровы. Они занимаются профилактикой и меньше болеют. И меньше тратить на лекарства, потому что профилактика всегда будет дешевле, чем лечение. Вы согласны со мной? У меня к вам два вопроса. Первый. Как вы считаете, где вы находитесь? Я думаю, что вы будете честны с собой. Вы хотите лечиться или быть здоровыми? Ответьте себе, где вы сейчас на данный момент находитесь? Если ваше желание попасть в эти 5% людей, которые не просто говорят, а действительно делают что-то для своего здоровья, тогда я хочу вам презентовать концепцию здоровья, которая разработана немецкими специалистами компании LR. Но для начала давайте поговорим, почему медицина нам не поможет в этой, в этом, в этой помощи. В основном состояние человека это первое это здоров. Болезнь и болезнь. После болезни и хроническая форма. Вот сфера деятельности врачей. Это отмечено красным. Это болезнь и хроническая форма. Это именно то состояние, когда они могут нам помочь, врачи. И все правильно. Если мы заболели, то обращаемся к врачам, к медицине. Но что делать, когда мы здоровы? Когда мы еще не заболели, но чувствуем, что можем заболеть, либо после болезни, когда наш организм ослаблен, он требует поддержки. И именно в этом состоянии нам нужна концепция здоровья. И вам нужно поддерживать, поддерживать просто простых правил, простых четырех шагов, которых я вам сейчас расскажу. Правильная очистка организма, вы как видите на слайде. Итак, нужно начинать с правильной очистки организма. Это не голодание, это не супер модные какие-то там диеты. Давайте я расскажу вам все по порядку. Современное питание с годами зашлаковывает наш организм. Тем более сейчас появляется все больше продуктов, продуктов разных красителей, консерванты, заменитель и так далее и тому подобное. Это уже не секрет. Если не помогать нашему организму выводить шлаки, Кислоты и токсины накапливаются с годами и происходит самоотравление и, и развитие больш большинства болезней. Справа вы можете увидеть понятную и простую картину. Это водопроводная труба. Скорее всего, вы видели когда-нибудь засорившиеся грязные трубы или видели слив, который у вас под ракованью. Да? Трубы можно почистить или заменить, а вот организм, к сожалению, или к счастью, мы не можем только почистить. Заменить мы его уже не можем. И у меня вопрос к вам. Как часто вы убираетесь у себя дома? К примеру, если вам, например, 30 лет, и вы никогда не занимались очисткой организма, или делали это не систематически, это все равно, что вы живете в этом, все эти 300 лет в своей квартире и ни разу там не убирались как вы думаете какой, в каком состоянии будет ваша квартира за это за это время можно ли будет там жить и как вам там будет себя чувствовать а если вам 40 а если вам 50 или 60 лет вот и поэтому начиная с 30 лет очень сильно идут ухудшение здоровья у людей и одна из основных причин – это зашлакование организма. Второй шаг – это нормализовать кислотный шелочной баланс. Обычное питание насыщенной кислотой. Это мясо, рыба, сахар, белая мука и так далее. Восстановить баланс помогают минералы, которые берутся либо из нашего организма, то есть из наших костей и волос, либо из того питания, которое мы получаем, дополнительное питание. Излишняя кислотность – это источник большого количества болезней и пониженного иммунитета. Вы можете посмотреть на шкале, что кислая среда – это развитие болезней, щелочная среда – это здоровье. Еще в 30-е годы прошлого столетия ученый Отто Варбург, лауреат Нобелевской премии, изучал окислительно-восстановительный процесс клетки. И он показал, если мы берем, например, раковую опухоль и кладем в кислотную среду, так, тогда она начинает развиваться. Если ее положить в щелочную среду, она начинает исчезать. То есть уже давно известна профилактика онкозаболеваний. Но до сих пор весь мир ищет какую-то там таблетку. Потому что таблетка нужна 95% людей. Если вы хотите быть здоровым, всегда придерживайтесь этой рекомендации может ли современный человек получить все необходимое необходимые вещества из пищи пусть даже богатыми фруктами и овощами научные научные работы приведенные институтом питания рам европейским институтом дают однозначный ответ нет очень просто если вы Посмотрите на современное питание, то много в нем содержится сахара, соли, э -э лекарств, гормонов, пестицидов, алкоголя, углеводов, жиров и очень-очень мало воды, витаминов, минералов, белков и клетчатки, которые очень необходимы нашим клеткам, а не нашему языку, не нашим глазам, а именно нашим клеткам, нашему организму. И вы вверху вы можете увидеть таблицу, как современное питание с 1985, 1985 года по 2002 год изменилось количество содержания витаминов и минералов тех продуктов, которые мы кушаем. Наверное, самый яркий пример это банан. Это витамин В6. Минус 95%. И это срок и другие продукты, которые мы привыкли кушать. И четвертый, очень простой шаг, это поддерживать состояние своего организма всю жизнь. Очистка, PH, баланса и питание организма. Четыре простых пункта. Они не должны быть сложными. Если это будет сложно, скорее всего, вы не будете ничего делать. Очень простые пункты, которые вам нужно запомнить и интегрировать в свою жизнь. И компания ЛР предлагает решение решения. Для того, чтобы поддерживать это состояние всю жизнь. И давайте об этом сейчас мы поговорим. Итак, концепция здоровья, которую нам предлагает компания. Первое. Это правильная очистка организма. Для этого в компании есть специальные продукты. Натуральные. Это питьевые гели на основе алоэ вера. До 98% чистого листового сока алоэ вера. В составе есть несколько направлений, 4 геля, и у каждого есть своя специфика. Все они помогают привести наш организм в порядок. Но гель с медом – это улучшение об, обмена веществ и пищеварения. С персиком – это иммунитет, в нем не содержится сахара, и поэтому он подходит как детям, так и диабетикам. Следующий гель – это севера, с эстратом крапивы. Это сосуды, аллергия и высокое давление. Помогают при этих заболеваниях. Фридом. Туда входит органическая сера и хордоэтин. При, но это при проблемах в суставах и опорно-двигательном аппарате. Второе. Нареализовать кислотно-щелочной баланс в организме. Для этого, чтобы организм не брал все необходимые минералы из наших костей вашего организма, у нас есть продукт про баланс, куда входят все основные минералы. Это кальций, калий, магний, медь, хром и малиде. Третье. Дать питание и воду нашим клеткам. Наверное, вы слышали, что воду надо пить 2-2,5 литра в день, и это очень правильно. Но помимо этому еще очень важно дать сбалансированное питание, или его еще называют функциональным питанием. Это коктейли, супы, слим-активы. Одна такая порция такого коктейля, дополнительно к вашему рациону, даст необходимые витамины и минералы, аминокислоты и другие макро- и микроэлементы нашим организмам. И четвертое это поддержит состояние всю жизнь. Может добавить эти продукты в свой ежедневный рацион. И это очень даже просто. Это несложно. Немножко поменять привычку и вы сможете сохранить свое здоровье на долгие-долгие годы. И, конечно здоровье вашей семьи и ваших близких. Давайте посмотрим. Это результаты использования продукции компании ЛР. Эти люди придерживались той концепции здоровья, о которой я вам чуть раньше вам рассказал. Вы можете посмотреть, что ушел лишний вес, прошла угревая сыпь, псориаз, еще десятки-десятки болезней, которые люди помогли. Людям помогли избавиться наши продукты. Больше отзывов вы можете э, посмотреть э, у нас на нашей странице Facebook. Вот вы видите на слайде, видите адрес. Э, страница у нас называется Жистили Лайф стиль. И можно просто написать в интернете э, результат LR. Вам десятки. Десятки э, тысячи будет отзывов. И хочу вам задать еще раз тот же вопрос. Вы хотите лечиться или быть здоровыми? Хотите остаться в 95% людей или все-таки перейти в 5% людей? И как же это сделать? И подведем итог. ЛР производит безопасный продукт по уходу за собой. И продукты для здоровья. Хотели бы вы попробовать эти продукты или узнать об этом больше? Вы можете заказать эти товары напрямую в компании. Получил доступ в онлайн-магазин. Для этого необходимо пройти простую регистрацию и получить свою постоянную скидку 28% на всю жизнь. Вы можете со, с нами связаться, если вы смотрите это видео у нас на сайте. Просто нажмите э, под этим видео кнопку Бесплатная консультация и мы свяжемся с вами. А если вы смотрите у нас на странице в Фейсбуке Glive стиль просто нажмите на кнопку Подробнее или на, оставьте свое сообщение. Мы поможем вам сделать первый заказ. Поможем пройти простую регистрацию и получить свою скидку 28%, которую вы сможете пользоваться каждый день. Без срока и без обязательств, и без обязательных каких-то огромных закупок. Так что я желаю вам здоровья, красоты на долгие-долгие годы и успеха вам!